Армянский агитпроп начал массовую подчистку в интернете фактов и источников, свидетельствующих об истинной истории армян и Армении. Работа эта, конечно же, проводилась всегда и носит она системный и организованный характер. Благодаря труженикам агитпропа, мировая сеть полна армянской лжи, исторических инсинуаций и откровенных фальшивок, которые служат легитимными источниками для поддержания умов армянского народа в зомбированном состоянии. Надуманное великое прошлое как-то скрашивает мрачное, настоящее и уж совсем туманное будущее. Ну так вот, несмотря на усилия Гитпропа, в общем доступе еще сохраняются моменты истины, ускользнувшие от бдительного ока фальсификаторов, но замеченные азербайджанскими историками и аналитиками. Напуганная вынесением правды на всеобщее обозрение, армянская сторона бросилась выискивать и зачищать оставшиеся в Википедии британики и прочих, скажем так, при армяненных информационных ресурсах, не устраивающие ее исторические факты. Любопытную пропажу обнаружил директор Центра истории Кавказа Резван Гусейнов. «Армянская сторона постоянно подчищает электронные ресурсы, сайты, энциклопедии и другие источники базовой информации, где что-то противоречит или же вовсе разоблачает армянскую историографию и историческую концепцию», сказал историк в беседе с Дэй Ас. В 2013 году была опубликована его статья «Армянская Нагорье. Географический термин или идеологическое орудие против Азербайджана». В статье «Азербайджанский историк» на основе свидетельств самих же армянских авторов и внешних источников показал, что термин «армянская Нагорье» не является древним и никак не определяет древность проживания на этой географической территории армян. Термин был придуман в XIX веке. Эту услугу оказал армянам в 1843 году русско-немецкий ученый Герман Абих. В 2015 году статья была включена в монографию, изданную Институтом права и прав человека, на на и, после этого, оказалась в европейских и американских библиотеках и университетах. Этот факт заставил армянских лжеисториков засуетиться, потому что полностью ломал выстраиваемую ими годами схему уже древности Армении и якобы исторического проживания армян на территории, с легкой руки обиха именуемой сегодня армянским нагорьем. Армяне добились удаления из статьи «Армянская Нагорье» в Википедии, а также из электронной энциклопедии «Британика» всех источников и ссылок, которые я использовал в своей статье. В статье разоблачается один из устойчивых мифов, который активно эксплуатирует армянская пропаганда и историческая наука — существованию древнего географического названия «Армянская Нагорье». Дело в том, что термин «армянское Нагорье» впервые был введен в 1843 году русско-немецким ученым геологом Германом Абихом. Тогда в издательстве дерптского университета, ныне Тарту, Эстония, на немецком языке выходит монография 37-летнего профессора геологии Германа Вильгельма Абиха Юбадай Джаладжич Натар Дес Арманище Хошландес о геологических свойствах армянского Нагорья. До этого периода никто и не подозревал об армянском Нагорье, поскольку территории эти в течение многих веков назывались по-иному и не связывались сугубо с армянским народом. Однако ныне сложилось ложное представление о том, что армянское нагорье так называется с древнейших времен, и это связано якобы с тем, что тут со времен всемирного потопа живут армяне, сказал Гусейнов. Историк отметил, что в своей статье ссылается на книгу Мелик Адамяна Хачанова Герман Абих, первооткрыватель армянского нагорья. Из этой книги становится известно, что профессор Абих после издания монографии в 1844 году по разрешению российского императора Николая I отправился в десятимесячную командировку в Закавказье предварительно получив из российской казны на экспедиционные нужды 5288 рублей серебром. Очень внушительную для того времени сумму. Однако фактически вся его поездка по Закавказью проходит под опекой армянской церкви и деятелей. В связи с этим все увиденное ему преподносится как наследие армянской культуры и истории. Сразу же по приезду в регион Абих встречается с католикосом, армян Нёрсиса Маштаракецы, и заручается от него рекомендательным письмом к армянскому просветителю, писателю Хачитуру Абовяну, в котором последнему предлагалось оказывать содействие профессору в качестве переводчика. То есть Абиха всюду ведут армянские партнеры, которые до этого имели с ним теплые отношение. Так с его легкой руки в европейскую и российскую науку вводится термин «армянская нагорье границы которого затем расширяются в любом направлении, куда распространяются политические аппетиты армянских националистов и покровительствующих им держав», — отметил Ризван Гусейнов. После выхода статьи азербайджанского историка и публикации ее в монографии Института НАНА, армянские пропагандисты поторопились принять меры и внести изменения в использованные Гусейновым источники. Из статьи Armenian Highland в энциклопедии Британика была удалена фраза Armenian Highland Russian Arмянskray, also spelled Armanское Нагор, и которая доказывала, что этот термин пришел из русского языка и не существовал в английском варианте. Изменения были внесены в 2015-2017 годах. В прошлом году почистки подверглась соответствующая статья в Википедии. Исчезло следующее предложение. Название Армянское нагорье появилось в 1843 году и было введено в оборот немецким ученым Германом Вильгельмом Абихом Мерик Адамян Хачанов Герман Абих, первооткрыватель Армянского нагорья. Вместо него появилось следующее. Свое название Армянское нагорье получило благодаря тому, что в пределах нагорья находилась историческая область формирования армянского народа. Соответствующие фразы и ссылки удалены из Википедии. По словам историка, подобная ситуация наблюдается не в первый раз и свидетельствует о том, что изыскание азербайджанских ученых уже всерьез беспокоит армянскую сторону. Чтобы закрепить результат, думаю сделать английский перевод моей статьи. Со всеми скриншотами и ссылками. Зададим фальсификаторам еще работы, если уж они так нервно реагируют, сказал глава Центра истории Кавказа.